Если вы не нашли эти данные, это не значит, что их нет. Хорошо, предоставьте мне их. Я для этого как... Ну а доказательством где? Принять твои слова, наверное. Здравствуйте. Приветствую. Меня Егор зовут. А вас Юрий. Зовут? Юрий. Рад Юрий. Что... Да. Вы празднуете Старый Новый Год? Нет, Василя. У нас просто в России многие празднуют старый Новый год, я не понимаю, может встречаются у Да, там есть праздник Васаля и сейчас э, Шедритки. Ага, я понял. Ну это религиозный да, праздник, да, да, на вот самом смещение, деле, смещение да. Смещения, да, ну, э, да, тут э, Старый Новый год э, как бы ни при чем, но э, праздники идут своим чередом. А тут видите, знаете, как совпало, э, ну, именно в этом году, что прям на эти, на предвыходные Старый Новый год, если не религиозное смещение... Это, рели... и Позвольте, я ст... Позволяю. Вот. Договорите. Вот. Если не смещение календарей, то все равно пятница, суббота. А пятница, суббота, что бы не повод попраздновать. Ну, конец типа трудовой недели, а там притянем за уши какой-нибудь праздник, да пусть его будет. Вот Привет, вот, Советский Союз. Пятница, такой. суббота. Но ну, на самом деле суббота э, в Советском Союзе был рабочий день. Всегда суббота в Советском Союзе оплачивался вдвойне. Да, но только суббота был сокращенный рабочий день. Сокращенный, но всегда все равно оплачивался вдвойне. Там работаешь на час меньше, но получаешь за каждый час в два раза больше. Серьезно? Да. Так вот всегда было. Моим матушкам, мой отец жили и работали в Советском Союзе. Я это знаю, не выдумывал. А, ваш батюшка ходил а, на службу а, в церковь? Не уверен. Не уверен? Не уверен. Ну, вы так сказали, не что ребенок, матушка... Ну, не, ну, матушка в смысле мать. Не, мать, а, мать, а, мать моя, мать. мать моя, мать моя и мой отец, ну, мой тогда, Родители. родитель. Тогда мама. Тогда тогда ну, что мама. вы притягиваете, пытаетесь докопаться на слов. Родители мои жили в Советском Союзе, они работали по субботам за двойную оплату. Вот так понятнее... Я родился в конце Советского Союза, это все плохо помню, но я какие-то куски этого видел. Если вы про это хотите поговорить. Ну, так я больше видел, чем вы. Ну хорошо, расскажите мне что-нибудь, что вы больше видели. Так задавайте вопросы, расскажу. Мне вопросов нету. Почему Украина вышла из Советского Союза и не демаркировала границы? Потому что э, Украина это, э, скажем так, э, не создавала Советский ну, скажем Союз. Скажем так, а, э, по факту, почему границы между по факту, по факту, э, по факту Украина, Украина, Украина. Украина не, не создавала Советский Союз. Ну, хорошо. Границы почему не демаркированы? Это вы ко мне ну, вопросы. Они... Почему не, не была проведена? А почему вы решили, что не было? Ну, предоставьте мне документ, где была произведена демаркация границ. Вы, может, вы э, не в чат-рулетке должны искать э, документы про демаркацию границ? Я как вам устал, кажется, не, не, тот, не, тот, не тот источник вы нашли для поиска своих знаний. Я, ищите я знаю, ищите я, в других источниках. Соответственно, если вы хотите найти демаркацию в границ, в краю, ищите, ищите в, э, именно в источниках Российской Федерации, которые занимаются. Подождите. Нет ни одного доказательства того, что э, Выход Украины из состава Советского Союза был абсолютно законным. Если вы не нашли эти данные, это не значит, что Своих их нет. нет. Хорошо, предоставьте мне их. Я обязательно ознакомлюсь. Пожалуйста, ищите. Если вы их не найдете, тогда обращайтесь потом ко мне. Я, Я вам постараюсь вам. найти. Я сейчас обращаюсь к вам. В данный момент я не обладаю такими данными, но если вы мне дос, э, заплатите достойные О! деньги, я вам найду эти данные. Подожди. Пока вы мне ничего не предоставили с финансами, чтобы я занят, данные. я э, нашел эти данные, вы будете сами работать на себе Запомните мои слова. Когда э, вы когда началась война между Россией и Украиной, можете мне ответить? В 2014 году. Э, точно, дата, когда вторглись российские войска на территории Украины, можете назвать? В Крым. На территории Украины, когда вторглись российские войска? Зимой, в конце зимы 14 -го года. Нет, не нет. не могу. Так вот, э, почему вы знаете про 24 февраля? 24 февраля что произошло в 2022 -го году? Вторжение российских войск. А до этого что поиск, было? Это вы говорите, что в 14 году было. Которые не скрывали что они... Для этого что было? Они... Ну тогда скрывали, что, что, что они российская... Ну вот пора, Российская Федерация. У вас есть доказательства, что были войска российских... Это армии? Самая, самая, самая страна, если у нее президент постоянно врет. Тогда граждане этой страны подкавкивается. Я, блядь, нахуй не понимаю, что он, блядь, еще и лагающий несет.